начинаем отчетную пресс-конференцию, э, ГИНСКО ООН по делам, общественной инициативы станции «Кайков» по результатах проекта станции «Регион». Цель проекта — поддержка временно перемещенных лиц, которые проживают в Кайковской области. Для этого, как раз, с помощью «Идеонального группы в Изюме» открыты четыре отделения в частях «Кайковщины», организованы и мобильных бригады в «Изюме» в и Тучукуеве. Бригады выезжали по расписанию в отдалённые населённые пункты области и бесплатно консультировали граждан по юридическим и психологическим вопросам. Подробнее о проекте расскажут наши спикеры. Это Анна Гирвас, специалист по защите управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Хайкове. Алиса Меневцева, координатор проекта станции «Регион». Любовь Скоробогатых, администратор пункта Станция «Дана» в Купенске районное отделение станции «Кайков» и Олег Скоробогатых, юрист пункта Станция «Дана» в Купенске в районное отделение станции «Хайков». Анна, пожалуйста, вам. Здравствуйте, дорогие коллеги. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев работает в Украине с 90-х годов. И, конечно, с начала этого конфликта мы стали активно помогать внутренне перемещенным лицам и другому пострадавшему в результате конфликта населению. С основным акцентом на Восточную Украину. Здесь, в Харькове, у нас работает полевой офис, который покрывает Харьковскую область и северную часть Донецкой области. В апреле прошлого года мы совместно с коллегами, которые, некоторые из которых присутствуют сегодня здесь, проводили совместную оценку потребностей внутренне перемещенных лиц, которые были размещены в городе Харькове. И были выявлены части их потребностей, которые мы решили для себя, будут необходимо ответить на них какими-то конкретными действиями. В частности, одни из таких проблем, которые были нами выявлены, это недостаток доступа к информации. Как мы понимаем, что необходимо иметь доступ к информации для того, чтобы знать о своих правах и иметь возможность их использовать. Поэтому мы решили, что нам необходимо поддержать такой проект, в рамках которого внутренне перемещенные лица, проживающие в Харьковской области, смогут иметь доступ к информации. Однако здесь мы столкнулись еще с одной проблемой. То, что зачастую помощь, которая предоставляется различными организациями, сконцентрирована в Харькове, в одном большом городе. И нам хотелось, чтобы эта помощь была предоставлена по всей территории Харьковской области, для того, чтобы те, кто проживает в регионе, также могли иметь доступ к консультациям, к необходимой информации, к необходимой помощи. Поэтому в рамках проекта «Станция регион» с нашими коллегами «Станция Харьков» мы поддержали пункт в Изюме, а также открыли пункты в Балаклее, пункт Чугуеве, в Купенске-Узловом и в Барвенково. Во всех этих пунктах предоставлялось доступ к консультациям, то есть доступ к информации, доступ к психосоциальной поддержке, доступ к юридическим консультациям. Также эти пункты существовали и существуют как те пункты, где люди могут прийти за различным комплексом услуг, получить какие-то советы, получить гуманитарную помощь. На базе этих пунктов проводились и проводятся до сих пор интеграционные мероприятия, для того, чтобы те, кто приехал жить в Харьковский регион, стали потихоньку вливаться в громаду Харьковской области. По результатам с июля месяца было достигнуто достаточно хорошие результаты. Значит, количество информационных консультаций, которые были проведены, это более 26 тысяч, а именно 26 358 информационных консультаций, это по всему Харьковскому региону. Количество юридических консультаций, проведенных практически почти 6 тысяч, это 5 914, и психосоциальных консультаций это 2671. Необходимо подчеркнуть, что за каждой этой консультацией, за каждым вопросом стоит человек с какими-то определенными своим, своей историей, своими вопросами. И, конечно, мы очень благодарны нашим партнерам за то, что они позволили этим людям решить какие-то свои вопросы, для того, чтобы они могли себе обеспечить нормальное проживание в Харьковской области, в связи с этим конфликтом. Вот. Но Я думаю, что уже подробнее о каких-то конкретных рамках этого проекта расскажут коллеги из станции Харьков. Я думаю, что в принципе все очень подробно рассказала Аня, спасибо большое, это опять говорит о том, как мы плотно сотрудничаем, <связать> а, а я бы хотела остановиться на одном интересном нюансе, потому что ну, более подробной истории юридические, и которые у нас случаются на пунктах, я думаю, расскажут наши коллеги из Купинска. а я хотела просто обратить внимание, что, во-первых, это, э, ну, можно сказать, сеть у нас <связать> организована сейчас, и это довольно ну, эффективно работает, то есть, мы имеем возможность массово, комплексно оказывать поддержку переселенцам на местах. Как говорила Аня, это информационная, юридическая, психосоциальная адаптация. И хотелось бы, конечно, отметить, что вот непосредственно направление гуманитарной помощи, которое мы стараемся также реализовывать, и которое остро стоит вот непосредственно вопрос в региональных пунктах. Например, сейчас... Одним из направлений такой, скажем, волонтерской деятельности в рамках этого пункта это идет проведение новогодних праздников, новогодних утренников на каждом пункте. Нам удалось опять-таки совместно с УКБ ООН организовать подарки и еще благодаря другим хорошим людям. Вот, и уже стартовались 25 января у нас праздники, уже более 10 утренников было проведено. Вот, и мы на этом не собираемся останавливаться. И что еще хотелось бы сказать, я просто очень коротко. Нам, у нас была такая идея, все-таки попробовать промониторить ситуацию с переселенцами на местах. То есть вот в пяти пунктах, а также наши мобильные бригады, когда ездили по населенным пунктам, предлагали людям добровольно заполнять анкеты. Ну, мы их назвали так, это мониторинг и дискриминация переселенцев в Харьковской области, и в принципе вот у Юли именного есть результат этого мониторинга, с ним можно будет ознакомиться. А так, в принципе, есть очень коротко, то можно сказать о том, что у нас есть ряд областей, ряд регионов, их пока немного, это хорошо, в смысле их всего немного, это очень хорошо, это три всего региона, где в общем-то есть проблемы с получением, например, таких ну, в общем-то, услуг как справка переселенца есть такие, и есть, в общем-то, не очень хорошее отношение к переселенцам. Например, были названы Изюм, Купенск и Волчанск. То есть вот такие вот есть у нас наблюдения. Все подробно расписано, это можно будет ознакомиться. А я хотела бы тоже послушать вот истории, да, и истории тоже, которые вот наши люди, наши сотрудники и наши волонтеры, которым запомнились они, они тоже есть у Юлии. Именно возможно будет их с собой взять. Пожалуйста, Любовская. Здравствуйте. Начну, наверное, с того, что вот эти полгода проекта, полгода нашей работы все-таки пролетели незаметно, вроде бы как один день. Вроде только все началось. И все-таки ситуации, которые действительно происходят в районах, это с гуманитарной помощью, с психологической, это было недоступно, недоступно в области, недоступны были юридические услуги. На данный момент у нас каждый переселенец, каждый местный, так скажем, человек может обратиться в наш центр, где он получит достойную консультацию, как выйти из какой-то ситуации, вот, далее, получить... Квалифицированную помощь психолога, если какие-то проблемы, получить помощь юриста. По запоминающимся, так скажем, случаям, они у нас все запоминающиеся, каждую семью, практически каждую, мы знаем ее историю, как они уезжали, убегали. В общем, с ними мы проживаем вот это, вот что с ними случилось, и помогаем также выйти с этой ситуации. На данный момент у нас э, как бы все сложено, все хорошо. Скажем так, семьи более уверенно чувствуют себя, они знают, что они в любой момент обратятся в центр, они получат эту помощь. Олег, вот, э, я так Вопрос, здравствуйте. Вопросов на самом деле было очень много за эти полгода. Каждому переселенцу мы стараемся, ну, команда нашего пункта стараемся относиться комплексно, потому что переселенцы это, скажем так, специфическая категория граждан. Люди приезжают напуганы, закрыты. То есть, когда он обращается на пункт, мы стараемся побеседовать, узнать все его проблемы, психологические, юридические, гуманитарные. Зачастую люди сами не приходят и не рассказывают о своих проблемах, потому что они считают себя беженцами из что никому они не нужны. Мы стараемся переубедить людей, что они полноценные члены общества, граждане Украины со всеми правами, обязанностями. Пытаемся при проведении консультации не просто дать качественную консультацию, а Подойти к этому вопросу более глубже, в отличие от, допустим, платных юридических консультаций, мы не, там, не пытаемся набить себе цену, либо увеличивая важность или сложность проблемы. Мы пытаемся с человеком разобрать суть проблемы, какие есть возможные варианты решения ее, какими законодательными нормативно-правовыми актами регулируется данная проблема. Вместе с ним разобрать ее, как можно решить ее, какими способами, в чем именно проблема. Объяснить, что не человек является причиной данной проблемы. А Поэтому, если человек обращается, мы, как правило, распечатаем ему законодательное, которому он может сам изучить. Ну, потом очень приятно, по, данному, по данным случаям, когда они приходят с с удовольствием рассказывают, даже хвастаются, что я пришел на консультацию, я смог уже ответить на вопросы, которые возникли в ходе. Не просто пришел, сказал, я был у юриста, и мне рассказали, надо делать так. Он может уже полноценно беседовать с представителями тех же государственных учреждений, где у него возникают проблемы, и аргументированно давать на дополнительные вопросы, возникающие в ходе защиты своих прав. Проблем было очень много. С проблемами люди сталкиваются на всех. Фазах, от приезда до... Начинается проблема, первая проблема, скажем так, у нас было получение справки переселенца, регистрация в качестве переселенца, получение адресной помощи. У нас управление труда и социальной защиты ну, были моменты неприятные, когда людей просто отправляли, люди приезжали из зоны АТО. Ну, была, допустим, проблема такая, как э, люди приезжали не с территории неоккупированных, подконтрольных Украине, ну, им показывали список, брали список неоккупированных территорий, показывали, вот вашего города здесь нет, извините. Пришлось ездить, разговаривать, общаться, что должны в данном случае руководствоваться не списком населенных пунктов оккупированных, а списком населенных пунктов, находящихся на территории проведения зоны АТУ. Также проблема была... Изначально при регистрации людям, людям надо было предоставлять справку с места жительства, нового места жительства, как переселенца. Потом эта норма была удалена из законодательства, и то есть человек должен прийти просто сообщить, где он живет, а проверять его место жительства уже входит. Компетенцию органов соцзащиты и миграционной службы. Мы ну, продолжали и иногда до настоящего времени отказывают людям без предоставления данной справки. Но ну, мы пытаемся эти вопросы решать. В миграционной службе было много вопросов по восстановлению документов. Даже некоторые вопросы до сих пор еще у нас идут в процессе решения. Люди приезжают совсем без документов, приезжают, скажем так, люди, которые даже не могли, своевременно не задокументированы были паспортом Украины, они еще советским паспортом были. Есть люди, которые приезжают с маленьких сел, которые не могут подтвердить свое, свою личность, некому подтвердить ее. Прописки. Есть проблемы, вот дети растут, люди уже по полтора года здесь, исполняется 16 лет ребенку, он получает паспорт, ему не могут поставить прописку. Ну, вопросов было очень много. Подтверждение статуса матери-одиночки, возмещение социальных выплат. То есть человек был на территории оккупированной, сюда приезжает, за те месяца ему говорят, вези справку какую-то оттуда, что ты там не получал выплаты. Но человек этого делать не может и не должен этого делать. Ну, пытаемся мы все довести до людей, все-таки и органы, которые... Не знаю, по каким причинам пытаются ставить какие-то, ну, возникают проблемы в общении, в обращении к этим органам. Но по мере сил мы все это решаем. Ну, скажем так, лю... много. Да, прошло через ваш... много прошло через ваш... наш центр, прошло где-то около 3000 общих консультаций. Около 500 консультаций было у юриста. И там где-то такое же количество у психологов. Спасибо. Что мы сделали? Можно да, я да, пожалуйста. еще добавлю вопрос. У нас вот такие тоже стуки -то есть, и вот эту тему, в принципе, о консультациях юридических мы специально как-то сделали, ну, любим мы всякие графики и диаграммы, уж извините, пожалуйста. Вот. И, собственно говоря, вот как раз отвечаю на ваш вопрос, то есть самое важное, что, в принципе, с чем приходят к юристам, это, это в принципе, права переселенцев, то есть что люди могут получать, куда они обращаются да, и прочее, прочее, прочее. А вот, то есть, как отравлять выжат, это если, скажем, нет проблем. А дальше начинается более подробное это разъяснение, правда, если какие-то там вот уже ну, случаются нетипичные случаи. Дальше, вот, получение пропусков в зону АТО, это я поубывающе называла вопросы. Оформление субсидий, оформление социальной выплаты, вопросы с недвижимостью, которые, в принципе, у нас пока не решаются. То есть, недвижимость, разрушенное жилье, жилье в зоне АТО, то еще вообще никто не знает, что с этим делать. Вот, опять-таки, оформление адресной помощи, это, если нужно, то, что государственная помощь, она существует, и очень мало людей, в принципе, они не знают. Оформление пенсии и компенсацию не выплачивают это все возможные проблемные случаи, когда не начисляют социальные выборы. То есть это вот такой вот топ-3 а вот, да, вот Можно так, что... Вы сказали, перечислили города, в которых были проблемы в Харярском регионе. Да. И вот два из них, если я не ошибаюсь, Изю Изюм и Купенск — это те города, в которых достаточно много переселится, да. и в которых расположены те же пункты в помощи. Вот с какими проблемами все-таки больше там да, столкнулось? Потому что они, получается, с одной стороны, там было много переселенцев, а с другой там... вы знаете, или вы знаете, что вообще. Да. А, давайте говорить, наверное, называть вещи своими именами. То есть, ну, например, в знаете, что вы знаете, что одна из проблем – это нет что желания местных властей решать вообще это либо проблемы переселенцев. Это касается что вы более или менее работают опять-таки центры занятости. Но, э, я боюсь ошибиться, но когда мы последний раз интересовались в принципе вакансиями, это было два месяца назад, на Купинский район с численностью 25 тысяч зарегистрированных переселенцев, официальные да, данные, 4 вакансии, ну, например. То есть, ну, да так, несопоставимо немножко. Что касается УТСЗНов. То есть если Случай не проблемный Все документы в порядке То более или менее там ну, Первый, второй, третий день Справку получают нормально. Если не дай бог Какая-то ну допустим ситуация Конкретно из Изюма Обратилась женщина к юристу на пункт в Изюме С тем что Боюсь ошибиться 6 месяцев Не могут перевести ее пенсионное дело Электронное с Мариуполя В Изюм Ну не могут Пока не вмешался юрист, пока не направил запрос, пока не начали пинать там пенсионный фонд, не передавали. Электронный, ну то есть 21 век. Вот. После этого, как бы, и вот, вот все равно вот так, и так во всем. на местном уровне чаще всего, да? Да, конечно. А можно вас сразу уточнить, вот, насколько получается это пограничные города, да. и, и Купенск, понятное дело, что они стали такой буферной зоной, и в принципе эти зоны где тяжело было найти работу, потому что ее и домизм. Совершенно верно. Насколько люди готовы были уезжать из этих городов, где к ним не очень хорошо относились и переезжать подальше? А, не очень хорошо относились, если вы посмотрите, там небольшой, в принципе, угу. процент людей на это жалуются. Нет работы, неплохо, не очень хорошо относились вот, в комплексе. Я думаю, что на самом деле процентовка, она практически такая же, как везде. Есть часть людей, которые готовы начинать с нуля, готовы что-то делать, готовы браться. Для них вот в помощь идут все различные программы по самозанятости, трудоустройству и прочему, и от Момы, и от Каритас, и от Ведроджини. То есть кто хочет, тот устраивается. И есть всегда процент тех людей, которые приезжают и ну, которые хотят жить на готовом, и если у них это не получается, они уезжают. в регионе, где меньше всего, в городской области хочется. Ой, сейчас я боюсь ошибиться. Дело в том, что у нас Чанский. есть мобильные бригады, которые функционируют да, в рамках проекта станции Харьков. Также мы осуществляем координацию работы мобильных бригад нескольких организаций, которые предоставляют эту работу по Харьковской области. И действительно, есть несколько таких районов, куда, когда приезжают мобильные бригады, они или не выявляют, или выявляют очень маленькое количество внутренне перемещенных лиц. Я вот тут, как Алиса подсказывала, двуречанский район. Не Но, самый, честно самый говоря, там запад, нужно Краснокурский. поднять. Краснокурский. Вот, поднять Смотреть, э, данные чтобы точно ответить на этот вопрос но в принципе в том или ином количестве внутренне перемещенные лица, в принципе, есть везде. Просто разные бывают э, числа, да, это или до 100 человек, или мы говорим там о 20 там, тысячах, например. То есть это совершенно разные потребности, совершенно разное количество людей. На самом деле по географическому, смотрите, все, что э, от Донбасса к Харькову, то есть восточная область Харькова, это просто обусловлено географическим, они как ехали, так и оседали. Там больше концентрация, причем... Чем западнее, тем меньше, в принципе. То есть вокруг Харькова еще наблюдается, потому что недалеко от Харькова. А что касается западных, вот как я сказала, по-моему Краснокутский, да, там, в принципе, по-моему, 80 человек зарегистрировано официально на, все, на весь район. Но я боюсь ошибиться, потому что ну, я давно не смотрела а эти данные. о консультациях, понятно, Насколько вам удается осуществлять юридическое сопровождение? Потому что ну, проконсультировать хорошо, но бывают ситуации, когда человек сам физически трудно пойти с документами. Есть ли сейчас у вас вот, в Купинском районе возможность осуществлять такую, такое юридическое сопровождение проблемных людей? юридическое сопровождение на уровне государственных органов, организаций. Пойти по инстанциям мы занимаемся вместе с людьми, которые не могут самостоятельно, либо не могут физически, либо им нужна помощь на месте. Просто как консультационная мы занимаемся этими вопросами. Что касается вторичного сопровождения дел в суде, то этим занимается главной наш офис станции Харьков в Харькове. Мы передаем, потому что там юрист один и как бы надо быть на месте каждый день. И вопросами занимаются наши Главный офис Харькова, станция Харькова. еще один вопрос. Я столкнулся с тем, что вот возникают проблемы при оформлении жилья, договоров на долгосрочную аренду. Проблемы бывают при покупке жилья, там, тоже с документами, с каким-то. Приходилось ли вам с таким сталкиваться? И если у вас есть опыт решения вот таких вопросов, ну, в частности, аренда договора долгосрочной аренды жилья, как вы это решаете? Ну, Долгосрочная аренда жилья и вообще аренда жилья это очень проблемный вопрос. И тут проблема скорее, в местных жителях. Они просто даже не идут на составление составление этих договоров. Люди пытаются их оформлять. Пытаются оформить потом субсидию, которая многим положена. Но у нас, понимаете, мы ведем работу с местным населением, разъясняем, что в этом нет ничего страшного. И тоже оплата того же налога за аренду ну, проблема эта пока остается. Мы с этим занимаемся, но она еще и есть. Еще вопрос. По поводу дальнейших действий, скажем так, ну, наверное, был посекальный вопрос. Нужный проект, важный проект. Дальше, как ваше сотрудничество будет смазано? Спасибо вам за вопрос. Очень... Важный вопрос, думаю, интересует очень многих. Действительно, проект очень нужный, очень важный. Мы видим по результатам, какое большое количество людей было охвачено в рамках этого проекта. И больше мы узнаем на, на ежедневной основе, что все больше и больше людей узнают об этих пунктах и обращаются туда за помощью. Поэтому количество мы видим информационных консультаций, юридических, оно в принципе как бы значительно не меняется, остается потребность в них. У нас был конкурс проектов на 2016 год, он закончился 17 декабря, если я не ошибаюсь. Сейчас принимается решение, то есть рассматриваются все полученные заявки. Я знаю, что наши партнеры станции «Харьков» тоже подали свою заявку, и результаты будут оглашены в ближайшее время, будет уже понятно. Но мы надеемся, что это сотрудничество продолжится, конечно. С вашего позволения, Анна, теперь вопрос у меня к вам. Не обижайтесь, крайне Но Уже полтора года, если не больше, идет проблема временно перемещенных лиц. Все им помогают, это замечательно. Все им дают гуманитарную помощь и рассказывают, как надо сидеть и получать пособия. Есть ли проекты, которые уже запущены по в их вживлению в новые регионы? Рабочие места, не поход на биржу труда, что там есть, а там ничего нет и ни быть не может. А создание, стимулирование. Uh -huh. Вот э, эта сфера как-то задействована, вот uh -huh. в течение uh -huh. год прошел, ну, мы говорим uh -huh. о 2015 году какие есть проекты реально? Спасибо вам большое. Я считаю, что это очень-очень важный вопрос, который вы подняли. Он действительно очень важный. Мы для себя приняли тоже решение, что в 2016 году нам необходимо отходить от предоставления гуманитарной помощи как таковой, потому что мы действительно переходим к поиску долгосрочных решений. В нашем понимании долгосрочные решения – это или информативное, как бы основ, обоснованное решение, или возвратиться куда-то, или уже интегрироваться в громаду. Поэтому на следующий год, особенно когда был конкурс проектов, это было одно из приоритетных направлений. Это какие-то, как вы как раз подчеркнули, поиск рабочих мест, вживление, создание... Здесь будем работать в комплексе, опять же, с партнерами, чтобы посмотреть, что мы можем сделать. Потому что, безусловно, основная ответственность за проблемы внутренних перемещенных лиц и их решение лежит на плечах государства. Со своей стороны, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев готово оказывать любую поддержку, которая необходима государственным органам в этом. Поэтому мы будем здесь работать как с государственными органами, так и с гражданским обществом для решения этих проблем. Но, опять же, на следующий год для нас это, особенно, то есть у нас будет основной акцент на контрактах, линию на серую зону. А что касается вне, основной акцент именно будет на поиск долгосрочных решений. Есть, И, да, интер... Я позволю себе уточнить, да. Можно ли предполагать, что э, агентство будет э, все же таки пытаться воздействовать на правительство, на местные органы власти с целью, чтобы они стимулировали создание рабочих мест именно для угу. вынужденных переселенцев? У нас действительно есть специальные сотрудники, которые занимаются лоббированием да, интереса внутренних перемещенных лиц как на национальном уровне, и эти вопросы у нас всегда затрагиваются, потому что мы прекрасно понимаем, что человек, переехавший в другое, в другую часть страны или там даже в рамках одного региона, что без работы практически невозможно обеспечить себе ни жилье, ни нормальное проживание. Поэтому, опять же, это один из приоритетных вопросов. Мы действительно будем лоббировать и государственные органы по этому вопросу тоже. В этой связи у меня вопрос: как вы видите э, действия государства нашего Как в продолжении этой темы? что эта проблема возникла, скажем, весной 2014 года. Она продолжается, она будет продолжаться, к сожалению, дальше. Как ведутся государственные структуры, как все это, включая министров общественных, есть какие-то действительно серьезные подходы чтобы временно перемещенные лица стали... Спасибо вам тоже за вопрос. Мы видим, что очень большая работа, конечно, еще стоит перед государственными органами на будущее. Но, тем не менее, необходимо отметить, что уже улучшения есть, некоторые улучшения. В частности, например, много вопросов у нас возникало по поводу пропусков. Вот коллеги не дадут соврать, что очень большое количество было, особенно когда были бумажные пропуска. Это все занимало около двух-трех месяцев получения этого пропуска, никакой обратной связи. И некоторые изменения были внесены. У нас теперь есть доступ у людей, возможность получить электронный пропуск, да? ситуация улучшается. Также мы надеемся, что ситуация будет улучшаться и с поиском и построением рабочих мест для интеграции людей со своей стороны. Мы опять же оказываем поддержку, будем проводить комплекс какие-то интеграционные мероприятия. Я думаю, что это работа, которая будет, несмотря на то, что основная задача лежит на плечах государства, это работа, которая будет решаться в комплексе с привлечением, в первую очередь, внутренне перемещенных лиц, самих их, потому что без них невозможно искать пути решения их же проблем, с гражданским обществом, которое является нашими партнерами, с какими-то агенциями ООН и в комплексе вместе с государственными органами. Да. У меня вопрос к Я знаю, что вы сами переселенцы, вот вопрос состоит из трех частей. Скажите, пожалуйста, когда вы были, почему вы были? По какой причине вы стали, собственно, волонтерами, потому что вы работаете в центре, как и знаете, сами. Ну, Начнем, наверное, с того, что когда мы выехали, мы выехали в середине июля 2014 года. А выехали по одной такой большой причине, потому что как бы, рядом и шли бои. Не было воды, так скажем. 7 месяцев беременности, восьмой месяц, вот. первый роддом за 100 километров. И вот так, как-то спонтанно собрались и уехали. По какой волонтерами стали? Волонтерами ну, Тоже такая история, она длинная и интересная. С чем столкнулась в первую очередь я, это то, что я не могла получить справку переселенца. Одни знакомые подсказали съездить на станцию Харьков. Я съездила на станцию Харьков, где мне рассказали, как получить справку переселенца. Когда я получала справку переселенца в Купинске, оформляла ее, были такие же переселенцы, как я, которым не давали ее. Вот. И я начала консультировать людей, они начали также вот по моим как бы ступенечком идти и получать эти справки. Далее свёл наш случай с Мариной Алферовой с Изюма, где от Марины была предложена помощь собрать семьи и как бы будет привозиться гуманитарная помощь раздаваться и как-то вот вот с этого все началось, и началось оно как-то с одного дня, и вот мы просто вот стали волонтерами. Даже, даже не задумываясь то, что мы волонтеры, мы об этом не думали, мы просто помогали таким, как мы. Олег Владимирович свою юридическую помощь оказывал до проекта. Ездил, с переселенцами, получал, им справки помогал, все это было докторное. Ну, в двух словах столкнулись сами с проблемами, начали, начали получается, решать у самих поначалу. Ну, решили помогать людям, которые рядом были. Сначала просто знакомые, тоже обращались, которые рядом живут, все равно общались с ними. Ну и потихоньку потом. потом... Появилась станция Харьков. Нас поддержали. Спасибо большое. И нас, и всех переселенцев. Потому что в Купинске практически ну, никто не занимался плотно этими вопросами. Особенно юридическая, психологическая помощь вообще никто не занимался. Ну а люди просто, ну скажем так, безысходность была. Они пошли, не получилось. Они пошли домой, сидят без помощи. Ну не получилось, не получилось. Многие уезжали. Многие возвращались даже во время ведения активных боевых действий. Возвращались... В зону АТО. И а с детьми. И с детьми, и сами, да, потому что не было никакой поддержки, некуда было обратиться. Ну, тут, конечно, инициатива была от нас, но поддержал на станция Харьков очень сильное помещение. И все, все, все, что у нас есть, это организовала Станция Харьков. ВКБ ВКБ ООН. При поддержке, естественно, в ВКБ-ООН, да. будем предоставлять финансовую помощь около 1650 семей. Это от 6 до 8 тысяч гривен на именно то, чтобы люди могли пережить эту зиму, закупить необходимые для них там, товары, вещи, то есть в зависимости а от того, можешь, что им нужно оплатить коммунальные услуги. То есть это на то, чтобы пережить зиму. Тут может быть по-разному. Те, кто живут в каких-то квартирах, например, им это будет дополнено ну, а помощь, будет в выполнении может быть коммунальных услуг или же покупка каких-то одеял или обогревателей те же, кто живут в частных домах возможно это тоже или коммунальные услуги или закупка твердого топлива то есть здесь это именно помощь направлена да. на подготовку к диму и как раз она будет осуществляться у нас тоже уже в январе, мы будем выдавать эти карточки благодаря тоже на пунктах там, сколько семей? сколько семей уже осталось? 1650 домовой день да. Это от 6 до 8 тысяч гривен в зависимости от состава семьи. В данный момент мы сейчас, там уже были поданы списки различными партнерскими организациями. Сейчас мы их все проверяем, то есть там есть определенная форма. Проверяем с другими организациями, кто уже, возможно, получал какую-то помощь от других наших партнеров, для того, чтобы, опять же, эта помощь была передана именно тем, кто не нуждается, наиболее уязвимым людям. И мы стараемся в этом именно следовать всем шагам, чтобы действительно доставить помощь тем, кто не нуждается. Я бы хотела добавить, что действительно сейчас станция Хайков обзванивает людей, именно станция Хайков, потому что у нас была всегда позиция очень жесткая. Никаких данных по телефону не давать, но это мы звоним, честное слово. О, мы нас народ весь перепуганный а у, у нас есть очень простой механизм. Все наши люди, когда, которые, в принципе, нас знают, знают наш горячий номер, можно перезвонить и проверить, если этот человек в базе подготовки к зиме и кто из конкретных волонтеров закреплен позвонит ему такой простой механизм, в принципе, проверки, но правда мы звоним, нас 20 человек, и мы, конечно, за прошлую неделю перепугали всю Харьковскую область. Приносим, ну, просим прощения, но это, это все нужно проверить, конечно, все информацию. Спасибо.